Всем привет, сегодня разберем, почему Desert Edge вдруг начал стрелять холостыми патронами и вообще, что надо было с ним такого сделать, чтобы он реально перестал наносить какой-либо урон. И кто-то спросит, а чем вообще можно заняться в этих ваших World of Warships? Да чем угодно, тут можно воевать как все, а можно отправиться на юга...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 и да, это ровно в два раза, если сравнивать с тем, что было. Напомню, изначально урон у него был 84, это, сами понимаете, для пистолет-пулемета почти самый рекордный показатель. Да, есть еще UMP, у которого урон 85, но тот в голову не ваншотит, а этот, благодаря своим множителям, легко ваншотит даже с глушителем. Кстати, это я покажу вам в конце видео, там же сравню его со Скорпионом, заодно узнаем, какая пушка ваншотит лучше, но примерно в такую статку я играл именно со сломанным Desert Edge, при этом точность у меня было на уровне. Итак, сейчас просто для наглядности постреляю по защищенному пацану. Буду сжимать в тело, чтобы вы просто поняли, как дамажит нормальный Дезертайч. то есть не сломанный этот у меня на время. Тут и 9 попаданий хватает. А сейчас постреляю со сломанного, и вы просто ужаснетесь, что это... Что это такое, блин... То есть два полных магазина я выстреливал из третьего добивал но также вы наверное тоже заметили что урон некоторых попаданий не регистрируется то есть крестиков нету и на самом деле так и есть кстати лайк если помнишь что видео с глоком там урона тоже не было то есть вы видите стреляю по руке урона как бы нету крестов 0 стреляю по телу кресты появляются малюсенькие правда встаю на его место и теперь можно видеть, как при стрельбе по руке хп все же снимается, правда, по чуть-чуть, прям по полмиллиметра. Так, а теперь постреляем по телу. Кстати, понадобилось 9 выстрелов, чтобы пробить питон. И, конечно же, 6 выстрелов для пробития обычного стандартного бронежилета. 2 выстрела понадобилось, чтобы пробить в голову, как супер защищенный, так и стандартный. Но стоит отойти на такое среднее расстояние, пострелять в голову. Требуется уже 6 выстрелов, по всем остальным поменьше, тут 5, далее 4 и 3 в стандартный. Ну и как я обещал, теперь покажу вам, что же из себя представляет Скорпиончик, который не ваншотит в голову с глушителем, в то время как Дезерт с этим легко справляется, да это уже целые пушки, то есть не сломанные. Вот она дистанция ваншота именно с глушаком. А с пламегасом она больше раза в полтора то есть вот сейчас заметьте вот эту отметочку с левой стороны примерно то есть стоит отойти чуть назад и происходит не ваншот это кстати золотая версия сейчас покажу стрельну с обычной здесь то же самое между прочим разницы никакой итак теперь стрельну со скорпиона вот он у меня не сваншотил сейчас подойду немножко ближе стреляю еще раз и вот оно то самое расстояние да то есть на полтора два метра меньше ну все, теперь осталось только починить мой сломанный Desert Edge и устроить новый конкурс на тысячу кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Волчицы Смерти, быть подписанным на мой канал и написать что-нибудь в комментарии. Кстати, насколько я знаю, у нас стримят, поэтому если застанете, от меня передавайте привет. И на этом, пожалуй, все. Пока.